Забей, ггм. Чё? На бой ходи, вон убери точку. сын шлюхи, блять! баная морозь, блять, крип блять без мозг лишь блять только рука нет а, на болоте сидит. справа в темке затонил это хуй-то, блядь, там и сидит, сука, где в центре. Выход наш контролит с базы справа-права. ахуй <клес> Один хп, о, он дотек. Бля, в башку с такого роста. Забрал. ⁇ баный рандом. на танцполе берет точку так надо ебаный оникс так, за есть, ага за а, ага, я иду туда. б отбейте, братан б минус один на ближних ящиках Бля, да где-то дерьмо потом блять, в камни нахуй превращается, я не могу понять. Хие. Синь пизбедал вот, решает вопрос Блять, хедшоты тоже решают вопрос На А миллион типов бежит захватывать точку Там типа четыре где-то пробежало всегда Сейчас сканерам посвящу. Порраша тупая. Идет рука нить. Баранов, бля, афкшит всю игру. Пристройка. Пока а же это ебанутая позиция. Почему ее не выпили от игры? А, может, это бьется, не? Надо, дорогие боги, если ты но сейчас добел, будет охуенно вообще центр на самом деле амброзик тип клиент идет да. да это ебаный бомбочки на перезарядке. Миллион, Или миллион на цел да ну, понятно. Даже ремонт все играется. Они там цеплые нереальные, блять, на вот целых центра заходите, хрен еще туда выбивать. Идите кто-нибудь на дерево лучше со мной. Будем не давать им выходить с Респринга. На на миллион типов теперь бежит там минимум трое. Отбивается Отбивайте точка народкоман. You can do it. Du -ru -du -ru. Загалом ВЗ, трансформатором был записок. ББ забирают. Ой, бля, нихуя не вижу. Нихуя не вижу. Куда? Ну, Народ у нас баранов ожил Так что старается, блин. это такой же бот, как враги Ну чё враг, по матче потом раздупился, Он даже батарейки врагу Я, короче, героически защитил точку А. Буранов наш пал честью храбрых. А с нашей стороны на зашел. Смертью храбрых, то есть. На ну, честью. Погиб в бою, так и запишем. Кто-нибудь отправит? Просто ползе, кормоза. Смотри сколько ему лет. Ей, точнее. Брозы, да какая разница, что много лет то она не человек что ли? На заходит с нашей стороны. Ты боишься за ее сердце? Думаю, она не расстроится. А че на базе? Я не понял. Где на базе? Что на базе? Он уже зашел на базе его убили. Он был на базе у нас за замазанности. Ротонин был. Миксов нет, нот бэд, нот бэд. Пошел нахуй под деревом. Сука, мышь ебаная его уби убил убил именно я. меня. Народ, а что с fps стало? Они какую-то обнову косячную высыпали? или ли что? Я уже похунял, не е ⁇ Сратый какой-то вообще FPS, блядь, на 100 просто меньше стал. Блядь, Вичак, сури. Вичак, сури. А покура у Фу, я он типа, блядь, через маки видит. Ну сразу что здесь я не а, Под деревом где-то чел. Где на прямо на цеху меня бля, бля это, это сука дитя шалавы всегда рука нет просто всегда я еще ни разу не видел чтобы он вообще блять оружие свое использовал кроме как чтобы руканить тупое животное на крыше просто тупое блять берут. Это с бэху я или на целых и шо? Да, да, да, да. Дансполе у антенна. А где эта шавка, блять, внизу что ли? Шавка. Where, you, beach? Beach. Where you, <связь> well, name name I бич. Бич. Where I Ну так ты думал, что какая-нибудь шалава, блядь, Сосать? Так, где-то, а у них забрали, а нет, стоп, где он, я не понял. Так, я сейчас здесь, а он под, под их базой получается. Раздохни уже, бал. На дереве чел, на середине дерева. Они уже наскоро нас на заходит один с их стороны. не забрали, Зашел на Что там са забираете? Да, трансформатор вызывает. Запустя. Помрулся, блин. Ничего? Один в тылу захлест, потом ушел. Что... Где-то антенны враг или где-то там был один. Ци берут. Б отбил. Все это победа, ребят. Но. No. За буст не благодарите. Вот, Турист красава, сел на дерево, составляет. Красава. Спасибо. Ага. Ну, если вам понравился этот бой, то ставьте лайки, пиш... чешите яйки, пишите ваши комментарии. Всем пока.